Всем привет! На связи Саша Кот. Я надеюсь, вы соскучились, потому что я очень сильно скучал. Извиняюсь, что пропал, но это были свои причины. Обо всем по порядку. Кстати, досмотри видео до конца, ведь вяжет розыгрыш моего оборудования и расходки на целых 75 тысяч рублей. Погнали! Первое. За летний период мы выпустили три группы учеников. И думаю, не стоит рассказывать, сколько времени и сил занимает подготовка и сам процесс, чтобы качественно выполнить свою работу и все ученики остались довольны. Мы выпустили 33 человека и сделали 132 татуировки на моделях. И это нереально крутой результат. Все приехали из разных уголков Российской Федерации. Кто-то учился с нуля, кто-то повышал квалификацию. Кстати, их работы и отзывы можете увидеть в нашем телеграм-канале Кольня. Ссылочка в описании. Всем, кто выбрал меня в качестве наставника, огромный респект. Ребят, вам большой привет. Вы знаете, я всегда на связи. К вопросу о школе. Сейчас идет набор на декабрь. Осталось всего несколько мест. Поэтому... Пиши в телегу. Вторая причина. Настало время объявить о том, что в моей жизни происходят глобальные перемены. Это переезд в столицу для построения дальнейшей карьеры. В Москву ехать надо, в Москве вся сила. Для моих постоянных клиентов эта новость покажется не столь позитивной, но не стоит переживать. Я буду работать на два города. В интенсивном режиме я заканчивал все оставшиеся проекты в Вологде, что занимало основную часть моего времени. Именно поэтому я так долго не выходил с вами на связь. Также я решал сопутствующие вопросы с переездом, которые не давали мне снимать для вас новые видео. Тату-студия Кольня продолжает работать в том же режиме, под моим чутким руководством. Вы можете попасть к ребятам на сеанс, либо же удаление татуировок, все как обычно. Я готовлю новый интересный проект, который занимает много времени. Сейчас это действующий ресепшн в моей студии, но скоро здесь будет нечто крутое. Пока не буду раскрывать все карты, но гарантирую, что вам понравится. Когда я все это делаю, обязательно посвящу этому проекту отдельный выпуск на YouTube, а также устрою праздничное открытие, которое сможет посетить любой из моих подписчиков. Поэтому следите за новостями. Вот, собственно говоря, три причины, по которым я пропал с ютуба. У меня просто не было времени. Еще раз за это перед вами извиняюсь. Как и обещал, переходим к розыгрышу моего оборудования. Я разыграю две кастомные индукционные тату-машинки от компании VladBlat. В нашей ними коллаборация было всего 30 штук на весь мир. И каждую из них я разрисовал вручную. Две из них я сохранил себе, но теперь хочу, чтобы они принесли кому-то радость и пользу. Стоимость двух этих машинок – 50 тысяч рублей. Помимо двух этих крутых тачек, победитель получит 15 коробок иголок от компании «Владблад». Условия конкурса. Все максимально просто. Подписываемся на наш канал, ставим лайк этому видео, обязательно поставь колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишем развернутый комментарий, которым указываем в свои соцсети, чтобы я смог с вами связаться и отправить две эти замечательные малышки. Результаты конкурса я выложу 30 октября в наш телеграм-канал Кольня, ссылочка на который находится в описании под этим видеороликом. Поэтому подписывайся и жди. Как всегда, огромное спасибо за просмотр. Всем пока.